Всем привет, друзья! С вами Настя Ясная и моя рубрика «Ясные мысли». И сегодня я хочу рассказать вам о возможности, об очень интересной возможности, именно финансовой. Итак, если мы посмотрим, что сейчас происходит в мире, то мы заметим, что все движется к онлайн-истории, к онлайн-деньгам и так далее. Наверное, многие из вас уже слышали, что такое криптовалюта что такое криптоистория, криптомир. И очень многие уже знают, что это целый мир, где вертится очень-очень много денег. Итак, что же я сегодня хочу вам предложить? Я хочу предложить вам возможность изменить свою жизнь не только через мою программу «Ясная жизнь», но также и через криптограмотность. Недавно я прошла обучение у своих друзей, у своих партнеров которая называется криптограмотность. И на сегодняшний день я уже инвестирую в криптовалюту. То есть еще на стадии до того, как проекты, алькоины, да, выходят на рынок. Это очень выгодно, это очень перспективно, и я хочу с вами поделиться такой возможностью. Так как я работаю с деньгами, так как я работаю с финансами, именно в моей программе «Ясная жизнь» и, соответственно, делаю да, людей более богатыми, более успешными, расширяю финансовую емкость, расширяю возможности, то здесь это криптообразование, инвестиции в себя, в свое будущее, в будущее своих детей. Итак, что нужно сделать? Друзья, все очень просто. Вы проходите по ссылочке ниже в описании этого видео и регистрируетесь на бесплатный курс. И все. Ну и, конечно же, я всех приглашаю, всех желающих, кто хочет изменить свою жизнь в лучшую сторону и перейти на новый финансовый уровень расширить свою финансовую емкость, масштабировать свой бизнес, повысить уровень своего дохода на мою программу «Ясная жизнь». Я желаю вам ясной жизни, ясного ума, ясного сердца и ясного настроения. Всем пока-пока, с вами была Настя Ясная.